«Гу — Гу-гу, манность! — раздалось на другом конце стола. — Гу-гу! — Чу-чу! — Иван Ильич было остановился. Сел Данимов, встал со стула и начал разглядывать, кто крикнул. Аким Петрович украдкой покачивал головой, как бы усовещивая гостей. Иван Ильич это очень хорошо заметил, но с мучением смолчал.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 Это был один еще очень молодой, учащийся, сильно наклюкавшийся и возбуждавший огромные подозрения. Он уже давно орал и даже разбил стаканы две тарелки, утверждая, что на свадьбе будто бы так и следует. В ту минуту, когда Иван Ильич обратился к нему, офицер строго начал распекать крикуна: "Что Че ты, чего орешь, вывести тебя! Вот что!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 что остановился как столб и совершенно не знал, что предпринять. Гости тоже они имели на своих местах. Художник и учащийся аплодировали, кричали «Браво! Браво!». Сотрудник продолжал кричать с неудержимой яростью. «Да, вы пришли, чтоб похвалиться гуманностью. Вы помешали всеобщему веселью. Вы пили шампанское»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 «Сейчас, ваше преследительство, не извольте беспокоиться!» Энергически вскрикнул Пселдонимов, подскочил к сотруднику, схватил его за шиворот и вытащил вон из-за стола. Даже и нельзя было ожидать от щедушного псевдонимова такой физической силы. Но сотрудник был очень пьян, а Пселдонимов совершенно тресл. Затем он задал ему несколько тумаков в спину и вытолкал его в двери.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 Гости стали поспешно расходиться, каждый по-своему толкуя о происшедшем. Было уже около трех часов утра.